всем привет! В этом видео мой сын приготовит его любимую вегетарианскую шурму. Для приготовления шуурмы нам понадобится лаваш, помазанка попозже я расскажу что это такое помидоры, салат и соленые огурчики. помидоры нарезаем на небольшие кусочки. И также нарезаем соленые огурцы. Салат у нас уже готовый к употреблению, но лучше его все-таки порезать на более мелкие части. И все после этого смешиваем. Так как у нас соленые огурчики, то дополнительно мы солить не будем. Помазанка это такой продукт, мы живем в Чехии, который можно использовать для того, чтобы намазать, например, на хлеб или на лаваш. Это мягкий творог ну, с небольшими вкусовыми добавками. Если у вас нет такой помазанки, то можете по вкусу использовать, например, тот же плавленый сыр. Ну а теперь мы на центр выкладываем наши овощи. Аккуратненько складываем. Так как лаваш намазан, то в принципе он не должен распадаться. Сын любит вот так вот конвертиком его сложить. Попробуйте, вам обязательно понравится. Приятного аппетита!